Доброе утро! Если вы относитесь к той категории людей, которые не могут заснуть без прослушивания музыки, а ваши домочадцы не позволяют вам наслаждаться любимыми композициями в ночное время, то это изобретение, конечно, для вас. Подушка, которая проигрывает музыку. Вот. Уникальность изобретения заключается в том, что музыку слышит только тот, кто на ней лежит. Вот я сейчас послушаю. А О других интересных изобретениях в нашем сюжете Сегодня в энциклопедии изобретений Деревянные музыкальные инструменты Из чего сделан армянский дудук? Чтобы человеческая рука там вообще не трогала Дикое дерево было Что общего у перуанского барабана и табуретки? И как настраивают кахон? Инструмент для настройки кахона Смотрите прямо сейчас! Нет, это вовсе не ящик для хранения фруктов и не скворешник. Это музыкальный инструмент кахон. Музыканты говорят, что он заменяет им ударную установку. Есть все, не считая тарелок. То есть, это бочка, это малый барабан, это хайхет. Все. В переводе с испанского кахон – это ящик. Появился этот инструмент в Перу еще в начале 19-го столетия, но в Европе и России известным стал лишь к концу 20 века. У меня кахон появился первый в 1989 году. Мне его привез мой преподаватель. Я не стал, конечно, крутить пальцем у виска и говорить, ты что привез, скворечник без жордочки? Но подумал я именно так, задвинул его на несколько лет, он у меня стоял там в качестве табуретки. Кстати, играют на кахоне именно так, сидя. Барабанить нужно по тапе, так называется передняя стенка инструмента. Удар по центру деки дает самый низкий звук удар по верхней части самый высокий. Смотрите, руки красные. Любое искусство это боль. Я построиться по вас должна, но я уже вот правда я жалею свои руки. Пять стенок кахона, две боковые, задние, верхние и нижние изготавливаются из прочной фанеры толщиной 10-15 миллиметров. Делается это в том числе и для того, чтобы инструмент мог выдержать вес музыканта. В первую очередь толщина корпуса влияет на громкость звучания. Mm -hmm. То есть чем толще фанера тем громче звучит кахон. Звуковое отверстие в кахоне может быть расположено на задней, боковой или передней стенках. Внутри инструмента 5 или 6 гитарных струн или подструнники от малого барабана. Дайте, я угадаю, это отсюда. Именно было, так. Да? Да, да, да. Правильно установили? Он должен быть к, вот, к торцевой части, которую мы наденем, да? да? Именно. Угу. И сверху мы накрываем крышкой. Чтобы настроить кахон, много времени не нужно. Да и специальные инструменты тоже не потребуются. Инструмент для настройки кахона, да, правильно? Да, да, да, Можно именно. мы Сейчас настроим кахон. Конечно, конечно. Да? Как? Вставляете и крутите по часовой стрелке. Несмотря на внешнюю простоту перуанского барабана, сделать хороший музыкальный инструмент нелегко. Человек, который изготавливает кахон, как уверяет мастер, должен быть прежде всего музыкантом и только потом столяром. А так звучит национальный армянский музыкальный инструмент – дудук. Дудук – единственный инструмент. У него в истории нету никаких ну, ни других народов, только армянские корни у него. Внешне дудук напоминает русскую дудку. Вот только делают его не из камыша или бузины, а из абрикосового дерева. Поэтому дудук еще известен как циранопох, что в переводе с армянского означает «абрикосовая душа». Самое главное, что дерево росло было на скалах. Чтобы человеческая рука там вообще не трогать, дикое дерево было. Музыка на дудуке часто исполняется в парах. Есть ведущий дудук, играющий мелодию, и второй, исполняющий непрерывный музыкальный фон. То есть надо успеть перехватить воздух, Это, да? Бля, Это сложно. Вот. Звуковой диапазон дудука небольшой, всего полторы октавы. Но настоящие мастера могут исполнить на этом инструменте все, что угодно. Сыграйте Этот необычный подсвечник изобретение британского дизайнера Бенджамина Шайна. Чем же он отличается от других подсвечников? Все дело в том, что конструкция не позволяет свече сгореть дотла. В середине подсвечника находится пустой резервуар, куда стекает расплавленный воск. В середине подвешен фитиль, вокруг которого из расплавленного воска формируется новая свеча. Вот Новая свеча получилась оригинально и просто. Но подробнее о свечах и свечных заводиках мы поговорим как-нибудь в другой раз. Не пропустите следующие выпуски энциклопедии изобретений. Пока!